Давайте вот да, да, видно. Ага, видно, да? Ну, отлично. Так, поехали. Сейчас я открою таблицу, потому что мы сегодня будем работать по таблице. Итак, ребят, у всех начал происходить, не у всех начал происходить за таблицы. Поэтому мы сегодня разберем элементы непонимания, которые были, чтобы у вас более была ясная картина, и вы могли просчитать и рассчитать свой доход. Но после запуска лейдинга, когда мы лейдинг сделаем, то есть это первая стартовая страница, там будет калькулятор доходности. Он решит отчасти проблему, но в любом случае, когда вы сами понимаете, как это происходит, ну вам уже более ясно все становится. Так, ребят, смотрите. Мы сегодня разберем на примере Остапа и Николая конкретно, почему так произошло. Почему такой произошел разбег доходности, хотя у Остапа больше количества людей. Но в первую очередь не надо забывать, что Николай банально и дальше приглашал, но на самом деле мы посчитали, то Остат бы все равно получил бы очень хорошую сумму. А вполне возможно, что чтобы до 200 бы и дополучил. А первое. Смотрим. У нас есть такая часть составляющая, как линейный маркетинг. Смотрите. Видна демонстрация. На красные подпункты не обращаем внимания. Они нам не нужны. Нам нужны только, только вот эта часть. Нам нужна. И вот это, смотрите, линейный маркетинг у нас а, состоит из двух частей. да, вот, То есть сама линейка и квалификация. А, вот Первое, смотрите, а, некоторые люди думают, что в линейном маркетинге в данном случае а, нужно тогда переходить на следующий уровень, а, когда вы уперлись 81 человека, и чтобы дальше открывать линейку, нужно перейти, чтобы ее увеличить. Ребята, отнюдь не так. Линейка сама по себе, да, она позволяет получить больше с каждого человека, но есть момент квалификации. Что такое квалификация? Это тогда, давайте я вам сейчас сразу же буду сейчас зарисовку делать, чтобы у вас более ясная картина была, потому что вот даже Остап удоносил, как бы, человек со структуры, но элементы были недопонимания, и это важно очень. Поэтому всем на это обратить внимание, разобрать. Сейчас секундочку, хвост я увеличу. Так, поехали. Так, смотрим. А, сейчас я табличку открою. Смотрим, ребят, а, давайте разберемся. Мы начнем отчет от второго уровня. Смотрим, когда у нас а, мы заходим на второй уровень. А, давайте, кто у нас разобрался в маркетинге, на второй уровень основного маркетинга. Давайте только так коммуницировать. Вы включаете микрофон, когда будете отвечать, чтобы в чат не заглядывать, потому что это сбивает. Когда вы заходите на второй уровень основного маркетинга, скажите, какая, какая линейка будет на первом уровне основного маркетинга. Берите сразу же микрофон только. Так. Ребят, без чата. Без чата, только сейчас чат в конце. Коль, давай ты, наверное. А то сейчас люди будут пока разражать, это будет долгая эпопея. 9 человек. Ага. То есть на первом уровне у нас будет 9 человек линейка, да? Но теперь скажи мне, какая линейка будет на предварительном маркетинге? На 03 уровне, 0,2 и на 01. Если мы зашли. На куда сказать, На второй уровень основного маркетинга. 27. Правильно. Ребят, теперь следующий Коль вопрос. Смотри, сколько мы изначально можем в первом уровне поставить людей? Изначально до открытия линейки? Три человека. Три человека. Вот, ребят, смотрите: вот эти цифры, то есть таблицы обращаем. Первые цифры. Это те цифры, которые вам показывают, насколько у вас открыта изначально первая линия и сколько вы можете сразу же первых своих приглашенных людей ставить в первую линию. А первая линия – это 100% доход. То есть давайте разбираться. 0,3 – 3 человека. 0,2 – 9. 0,1 – 27. То есть изначально мы сразу же ставим 27 людей. То есть первый, второй, третий не все будут становиться в первую линию. На 0,3 3 человека потом будет расти глубина. На 0.2 9 людей потом расти будет глубина. На 0.1 27 потом будет расти глубина. На основном маркетинге у нас начинается опять отчет. На первом уровне у нас 3 человека, потом будет расти глубина. На втором 9 потом расти глубина. На третьем 27 и глубина. На четвертом 81 и будет расти глубина. И с 5 по 8 уровня тоже. Вип-маркетинг у нас сразу же открывается 2880 партнеров, и на 10-м открывается 11520. Суть в чем? То есть, когда вы открываете, к примеру, мы второй уровень взяли основного маркетинга, открыли второй уровень, то у вас автоматически на первом уровне основного маркетинга линейка выросла до 9 только, как я и сказал, у нас есть классификация. Для этого у нас есть правая таблица. И теперь давайте разбираться, как она работает. Смотрим. Давайте мы будем разбирать основной маркетинг. Предварительный маркетинг, ребята, я туда не смотрю. Там а, очень дешевый вход. И он рассчитан на рост эфириума. То есть он должен быть, да, там, ну или, я не знаю, там, у людей просто нет банальной возможности. Ну, зашли, хорошо. Так, ладно, смотрим. Так, секундочку, кистим. Смотрим. Первый уровень у нас и второй уровень. Первый уровень у нас изначально 3 человека. Вот это первый уровень у нас. Это второй уровень. На втором уровне, мы еще на второй уровень не зашли. Смотрим. Когда мы три человека поставили, у нас потом начинается работать глубину. То есть раз, два, три. И мы будем так пахать и пахать. Мы будем идти только вниз. Вторая линия, третья. Если мы не открыли. Второй уровень. Мы будем работать потом только на глубину. Теперь моделируем ситуацию, что мы поставили троих людей и перешли на второй уровень. Троих людей перешли на второй уровень. Все, мы перешли на второй уровень. На втором уровне у нас изначально 9 людей. То есть мы сразу же ставим 9 людей. Не троих, а 9. Мы можем ставить первую линию и получать 100% с каждого человека. Раз, два, три, три, 6, 7, восемь, девять. То есть 9 мы можем поставить, но самое главное, когда мы на второй уровень перешли, как я сказал, у нас на первом уровне открылась линейка, как она работает. То есть четвертого сразу же мы сюда поставить не, не можем. Будет работать такая модель, давайте разбираться. Перешли мы на второй уровень и приглашаем второго человека а точнее еще одного человека на два уровня. И тут у нас есть вспомогательная таблица. Мы должны понять, как мы будем получать дальше с первого уровня, если там открылся некий. Так вот, три человека у нас это изначально и дальше. Чтобы поставить четвертого человека в первую линию, нам нужно выполнить квалификацию. Это три человека. Квалификация подразумевается таким образом, что это помощь нижестоящим. Теперь я назад откатываюсь. Ребят, смотрите, сфокусируйтесь на этом и не забудьте, откатываюсь назад. Квалификация – это переливы. А переливов говорить нам не нравится. Да? Переливы, потому что сосредотачивают вокруг себя тех людей, которые не хотят делать никаких действий. Но они есть. Переливы – это не обязательно халявщики, это люди начинающие, все хотят ощутить там что-то, да, попробовать. Так что здесь они предусмотрены, эти переливы. Вот. А, Николай и многие остальные, и Остап, и Коля, и Василий, и вообще очень много людей, очень сделал большое количество переливов. И вот эта квалификация… То есть это вниз отдавать людей, помогать нижним. Это сделано не просто так, потому что если линейку просто открывать и позволять людям гнать людей в линию, получать 100% с каждого, то это будет рифоводство. Рифоводство ничего хорошего не приводило, убивало компании насмерть. Поэтому помощь здесь есть. Давайте смотреть теперь, как будет происходить расстановка. Все, поехали. Мы дооткрыли два уровня и приглашаем дальше людей. Давайте, мы пригласили еще 15 людей. Как они встанут? Поехали. Первый человек встает в первую линию. Как я сказал, вот смотрите, зеленый кубик. Отодвигаемся от второго уровня вправо, вот на второй таблице. И смотрим вверх, именно вверх. И смотрим, что у нас на первом уровне квалификация 3. И на предварительных везде три. То есть три человека мы должны отдать вниз. Значит, первого мы поставили вниз. На второй уровень идет он в первую линию. Второго мы приглашаем. Он идет вниз. Заметьте еще, как идет. Он не становится первому. Он не становится первому. Второй человек идет следующему человеку. То есть... Грубо говоря, если вы три сделали перелива, то они упадут разным людям, и это хорошо. То есть а, здесь более большое количество людей получат помощь. Более большое количество людей, по-другому, получат переливы. Это помощь финансовая, это круто. Хорошо, второго человека мы ставим на первый уровень, он встает под второго человека, система его ставит в свободное место, на второй уровень его ставит она сюда, в первую линию, потому что у нас изначально 9 людей. Дальше заводим третьего человека. Третий человек у нас встает в первую линию, и на второй уровень у нас встает в первую линию, потому что, как я сказал, 9 людей у нас первой линии изначально позволено. Теперь мы заводим четвертого человека. Ребят, куда он встает? Давайте. Вопрос на засыпку, кто понял маркетинга? Куда он встает? Если у нас открыто два уровня, куда встает четвертый человек? Давайте я спрошу спонтанно, наверное, потому что это будет более правильно. А... Так, я не буду спрашивать, у кого знаю, так, Натаха, да? Так, не, давайте, наверное, Василий Николаевич, родной мой друг. Я прям знал, что ты меня спросишь. Давай. В первую линию должен стать. Два же идет по квалификации, сейчас два должно становиться в первую линию, потом опять во вторую. Два именно в первую линию? Ну, и, как я понимаю, да, по маркетингу. Угу. А, ребят, смотрите, ставим мы четвертого человека. Он у нас встает в первую линию на первом да. уровне и во вторую, естественно, в первую, потому что у нас еще квалификация да. здесь не выполняется на втором уровне. Квалификация начинает выполняться только тогда, когда мы достигли непосредственно первоначального пика, на этом уровне. А на втором уровне пик у нас 9 людей. И он пиком останется, если мы не перейдем на следующий уровень. Поэтому ставим в первую линию. Дальше. Ставим мы пятого человека. И пятый человек Николай, куда, Василий, куда идет, как ты сказал? Первую пять. Неправильно. Ребят, смотрим. Смотрим. Квалификация три человека. Она действует по закольцовке. Мы стоим еще раз. Вот смотрим. Если у нас два уровня, то есть мы всегда смотрим в этой таблице а, на ту графу, на которую у нас открыт уровень. Если у нас шестой уровень открыт, значит мы смотрим. На шестой уровень. Вот добрались до 6, а потом вверх. Дошли до первого уровня. Смотрим. Тут цифра 2. Но в данном случае мы стоим на втором уровне. Ребят, выключите микрофон мы стоим на втором уровне ребят выключите микрофон мы стоим на втором уровне и на, сверху у нас стоит э, три человека и делается это закольцовано то есть три человека поставили один вверх и дальше снова три человека вниз и потом вверх хорошо ведем пятого. Пятый у нас стоит снова вниз здесь первую линию как я сказал 15 людей протестируем э, пятый шестой идет вниз Заново уже по кругу переливы дальше пошли. Люди пошли по второму ряду получать переливы. А, здесь в первую линию. Снова ставим седьмого вниз. Здесь седьмой в первую линию. Еще до девяти не достигли. И восьмого уже. Куда мы ставим, ребят? Кто скажет мне, какую линию на первом уровне мы ставим? В первую или во вторую? линейку вторую? линейку на первый уровень. Правильно, мы ставим, потому что он четвертый идет. Мы выполнили квалификацию. Троих поставили в первую линию. Троих поставили в первую, это, в, в, в, потом в первую. Дальше. Восьмого суда, да, и здесь восьмой бамп тоже в первую линию. Теперь, ребят, моделируем интересную ситуацию. Запоминайте: квалификация выполняется не только вами, она выполняется также вашими партнерами. К примеру, вы пригласили этого человека а он взял и поставил двоих людей сам, то теперь квалифика... вам не надо троих людей ставить. Вы двоих отнимаете, от а троих вам поставить нужно всего одного. Потому что из трех, людей, из трех людей, которые вы должны были поставить вниз, за вас выполнил квалификацию этот партнер. То есть это классно. А будут такие ситуации, когда вы поставите сильных людей, они банально будут выполнять за вас квалификацию, вы просто будете людей заводить в первую линию. То есть вот это человек привел двоих людей. И вы ставите только вниз одного, девятого, и девятый сюда падает дальше. И следующего, и уже десятого, то есть не вниз, не десятого, не одиннадцатого, не вниз, а сразу же в первую линию. Все, поставили здесь первую линию, и здесь мы линию вырастили 9 людей. То есть все, 9 людей. И здесь на втором уровне все, пошла глубина идти. Пошла расти глубина. Дальше моделируем ситуацию, что этот человек привел троих. Он привел троих. Вы поставили его в первую линию, вы должны сейчас людей вниз э, ронять. Но он поставил троих за вас. Скажите теперь, куда вы поставите следующего? Вы уже в первую линию поставили. Куда вы поставите следующего человека? В первую линию или вниз? Партнеру. Под кого? Партнеру вниз. Нет, он пойдет в первую линию. Потому что вот этот партнер, он выполнил за вас квалификацию. Он привел троих людей. Он выполнил за вас квалификацию. Все. Вы ставите сразу же в первую линию. То есть маркетинг, он чем уникален? То, что а, на вас бремя все не складывается. Активные партнеры будут выполнять также за вас работу. Но, к примеру, если человек… Смотрите, вот тоже момент главный. Ребят, запоминаем маркетинг. Мы сейчас изучаем его, изучаем все тонкости. К примеру, этот человек вырастил линейку вот это, да, до 20 людей. То система будет брать из этих 20 только троих. Все. Только каждый человек за вас может выполнить квалификацию только три человека, больше он выполнить не может, ясно? Вот так, это вы должны понять, только троих. Для чего это сделано? Потому что один активный попадется, он поставил вам 100 людей и вы банально другим помогать не будете, другие стоят без помощи и вы будете шпарить в первую линию, поэтому это неправильно. Поэтому взята такая модель, что максимум за вас может выполнить квалификацию человек, это троих людей привести, которые учтется и уже непосредственно вычтутся от квалификации. Поехали дальше. В общем, смотрите, понятно, как работает, да? Теперь мы смотрим, если вы стоите на, то есть вы здесь ставите, то есть 10, 20, 30. Смысл в чем? Теперь у вас будет расти глубина. Будет расти на втором уровне в глубина. И вторая линия, и третья будет заливаться переливами до того момента, пока вы не проплатите третий уровень. Ребят, выключите микрофон, пожалуйста. Или уберите человека, который не выключает микрофон. Вот. То есть вы будете непосредственно падать, ронять людей вниз, пока не откроете линейку. Открываем там. И вот здесь, кстати. Давайте посмотрим, что вы пригласили сюда 9 людей. Все. Все. В первую линию выстроили на первом уровне 9 людей. Куда дальше будут ли делиться Дальше линейка расширяться? Нет, конечно, глубина будет вниз сети. То есть Пока третья, третья линия, четвертая. Третья, четвертая линия, правильно? Да, да. Верно, ребят. Теперь. В чем дальше уникальность? То есть смысл в том маркетинга – то, что люди будут так или иначе, даже новички проплачиваться. Здесь не нужно создавать мультиаккаунты. Достаточно одного аккаунта. Главное – вовремя проплачивать. То есть теперь, когда мы проплатили третий уровень, у нас открывается на остальных уровнях линейка до 27. Только в данном случае на втором уровне будет квалификация 2 человека. Что это такое? Два вниз. Третий в первую линию. Она на первое было три вниз, третий в первую линию. А здесь два вниз, третий в первую линию. Так вот, теперь мы назад возвращаемся. Понятно, как работает квалификация, как работает линейка. На самом деле ничего сложного. Вам даже заморачиваться не надо. Смысл должен быть таков. То есть вы должны уяснить таким образом. Не надо здесь искать никаких сложностей вообще. Не нужно другим партнерам вот эту э, теорему Пифагора там, или Е e равно МЦ квадрата. Да? теории относительности доносить. Эта модель создана для того, чтобы конкретно люди проплачивались дальше, для того, чтобы деньги более правильно аккумулировались между людьми. А квалификация выполнена, чтобы переливы также шли людям нижестоящим, чтобы они конкретно получали помощь ребят. И теперь мы разберем ситуацию, которая сложилась у нас между двумя людьми. Она очень интересная ситуация на самом деле. И давайте мы ее разберем. Мы Сейчас вот просто сейчас я вот здесь нарисую. Так, секундочку. Первый уровень. И это допускаем уже пятый уровень. Да? Пятый уровень. И здесь у нас первый уровень. Я разберу сейчас Остапа и разберу Николая. И четвертый уровень. Ребят, у Николая было приглашено. Николай, пожалуйста, подскажи, сколько людей было приглашено, когда ты 33 эфира сделал 260 тысяч. Сколько людей? Николай. 28. 28, 28 людей, ребят. При 28 людях человек сделал 260 тысяч. Остап ты здесь. Uh, да, да. Uh, сколько ты сделал? Пригласил людей. Uh, на ну, тот момент 33, кажется, если не ошибаюсь. Ну, 35 так где-то. 35. 60 тысяч, ребят. Я разбираю на тот момент. В чем здесь сыграла роль на самом деле? Вот самое любопытное, почему такая разница? Людей больше, денег меньше. Понятно, Николай приглашал дальше, а это сыграло роль. Но на самом деле Астап реально потерял сумасшедшую сумму, именно ту, про которую он говорил. На самом деле, что произошло? Николай сделал правильно, он сделал умно. И это просто человек, который разобрался в маркетинге, углубился и просто сделал, как я ему сказал. Говорю, Николай, заходи. Николай так и сделал. Что получилось? Когда Николай зашел на пятый уровень, смотрим, пятый уровень, квалификация стала на третьем уровне один человек. Изначально 27 людей. Но когда вы перешагиваете отметку 27 человек, то у вас система работает, смотрите, сейчас секундочку, извиняюсь, что закрыл, работает таким образом. К примеру, вот 4 уровня нарисовал. Вот, допустим, Николай открыл 5 уровней, и у нас вот это давайте возьмем третий уровень. Возьмем у всех по три уровня, потому что там сыграл вот именно третий уровень, большую роль. Вот это у нас Остап будет, это будет у нас вот сверху Николай, а снизу Остап, ребят. Это я ситуацию разбирали, чтобы вы понимали, почему, когда вам говорят вышестоящие спонсоры в этом маркетинге, ребята, заходите дальше, чтобы вы понимали, почему это делается. Реально. Когда вы в этом разберетесь, вы понимаете, что а, вот а, те деньги, которые тратятся на переход, это вообще пыль с ботинок, потому что вы приобретете гораздо больше. Теперь смотрим. А мы берем здесь третий уровень. Третий уровень, потому что он роль большую сыграл у нас. Третий уровень. Это у нас Остап. Остап молодец, что Остап это прям вываливает эту информацию. Красавчик. Вообще красавчик. Вот николай молодец что показал эту разницу тоже все минут до зума до конца а, ну пересоздашь я думаю да Да, да, конечно. Ага. ребят проходим по прошлой ссылке а, и ну давайте не будем останавливаться так вот смотрите а, когда человек приглашает что это такое 27 людей на третьем уровне это это это это ничего кто бы что бы не говорил, там кто-то одного пригласить не может, второго, третьего, и говорит, ну у него же воронка, у него же то-то. Ребят, запомните одну вещь. А, успех зависит не от того, что... Вы будете смотреть или что-то там за другими. Успех будет зависеть от того, насколько вы будете дублицировать конкретного успешного человека. Это основа основ. Дубликация, она везде работает, не суть важно. Хочешь стать ученым, возьми за пример себе того ученого, который, блин, стал очень таким известным. И прям можешь посмотреть его биографию, чтобы понять, что нужно делать. В данном случае люди эти яркие примеры для того, что с них пример брать надо. Так вот, окей. То есть 27 людей, когда вы говорите, 2-3 пригласить не можете, просто продублируйте этих людей. Это вообще ни Никола ничего сложного не делает, ни Остап ничего сложного не делает, вообще ничего сложного не делает. Они конкретно делают простейшие действия, но они их делают. Да, это труд. А кто сказал, что большие деньги даются легко? Никто. Никто не сказал этого. И никогда не скажет, большие деньги нужно поднапряться. Маленькие, да, ну за переливами получили, классно, здорово. Остап переливов вот тут на несколько тысяч долларов, если так-то разбираться. Ну да, красавчик, <с ez> но могу больше заработать, да, Стап? вот. А, так, ладно, поехали. То есть, когда подошли э, к пику, то есть, когда Остап поставил здесь 27 людей в третьей линии, к примеру, да, и э, Николай 27. Прикол заключался в чем? Николай стоял на пятом уровне, и система сработала таким образом. Смотрите, допускаем, вот у нас первая линия заполнена, у Николая первая линия здесь заполнена. Заключилась она в чем? То, что когда Николай ставил, то есть 27 расставилась, то есть пошла глубина выполняться квалификация, только она не у Николая работала вот так вот. Один вниз, второй вверх. Один вниз, второй вверх. А то есть, а вверх это 100% человека. А у Остапа работало так. Один вниз, один вниз, третий вверх. Остап банально потерял бабло. Вот допустим, давайте дальше. Еще один вниз, еще один вниз. Второй вверх. То есть шести людей он получил только, шесть людей привел и получил уже дополнительно только с двоих прибыль. А Николай привел шесть людей и получил не с двоих прибыль, а с троих. На 50% больше Николай э, сделал правильный шаг. Потому что он просчитал, что когда он туда зайдет, у него на 50% доход возрастет на третьем уровне. И вот здесь эту роль и сыграла. Остап, когда разобрался, мы с ним созвонились. Он говорит, красоте, вот реально, надо было заходить. 30 тысяч пожалел, а потерял такую сумму. Ребят, вот в чем у нас уникальность маркетинга? Уникальность заключается в том, то, что а, все маркетинги состоят таким образом, когда вы заходите и работаете в них, они со временем встают. Почему не встают? Потому что есть такой момент, когда исчерпываются основные площадки, ходовые. Всегда основными были ходовыми площадки. А, плюс а, это и они начинают вставать, потому что чтобы дальше зарабатывать, когда ходовые исчерпались, там другие скажут, мультиаккаунты создать, базара нет. Здесь аккаунт сделали. Вот это дополнительный еще ваш, вот этот вот ваш, вот этот вот ваш. Да, классно. Только прикол в том, что у вас начинается расфокусировка, и вы уже начинаете долбить конкретно в эту точку. Вы плюнули на эту команду, вам на нее сверхний колокольни, Потому что у ваш доход здесь сосредоточился. И поэтому мультиаккаунты – это пипец как зло. Здесь этого нету. Вот как к Каргасу не подойдите, вы, не, вы здесь не докопаете ступов вообще к нему. Здесь нет смысла в мультиаккаунтах, потому что а, вы можете только с первого уровня заработать. А, Николай, 1080 эфиров, да, с предварительными и первым. Подскажи вот мне, напомни. Я точно не помню. Первый уровень. <с нет, вместе 500... с предварительными 1080. Первый предварительный-то проплачивать тоже надо. Ну есть с предварительным где-то, да, там первый уровень 500 с чем-то выходит, а да, ну, там предварительный, ну где-то так же. С предварительными 1080. Так вот, а, смысл в чем? А, и еще один момент, знаете, Николай, когда заходил на пятый уровень, он, он сделал так, он сказал, да мне пофигу, что туда не заходит. Он говорит, я и на шестой зайду, и даже если на пятый не приду. А знаете почему? Потому что когда он на шестой перейдет, вот эта модельность, один вниз, второй вверх, у него будет уже не на третьем уровне, а на втором уровне. Она уже включится на втором уровне. То есть ходовые уровни будут все чаще и чаще приносить деньги. А ходовые уровни – это большое количество партнеров, куда заходить просто. Понимаете? Вот, то есть… Если стандартные матрицы становятся, потому что вы исчерпали ходовые уровни, они не позволяют больше зарабатывать, и чтобы дальше зарабатывать в стандартных маркетингах, вам нужно человека привести на более высокие, где есть свободное место, чтобы с него заработать. А этот человек должен проделать тот же самый громадный путь, что и здесь. То здесь вы заходите и вам пофигу зайдут или нет, потому что вы на ходовых можете собрать вообще до 20 с лишним тысяч эфиров. На ходовых, ребят, до 20 тысяч с лишним эфиров на ходовых уровнях. Это, ой, какая немаленькая не сумма. И по этой причине мы здесь одним выстрелом убиваем двух зайцев. Первый заяц – это тогда, когда мы заходим сами и понимаем эту модель. И э, нам по барабану, куда человек зайдет, на четвертый уровень – классно. Не зайдет на четвертый, на второй только зайдет. Да, не страшно, потому что они же стоящие его Ему просто невозможно докопаться. Да, смотрите, смотрите, Николай то, что просто-напросто зашел на пятый, ему по барабану было, потому что он знал, что уменьшается квалификация. И он на эту ставку и сделал и не прогадал. Видели доход. Поэтому, когда вам ваши вышестоящие говорят, Коля, Николай, второй Николай, Остап, Василий, у нас достаточно лидеров, Светлана, у нас много людей зашло, Михаил, ребят, Люди, которые сейчас заходят, у нас есть начинающие лидеры. Есть лидеры, которые с командами. Но у нас начинающие лидеры, я вам так скажу, не хуже с опытом, потому что они амбициозные. А амбиции, как правило, сворачивают горы, Вы это не забываете. То есть большим потенциалом лидера. Они, когда раскусывают этот маркетинг, они понимают, что здесь уже не страшно. Так вот, первый выстрел, как я сказал, одним выстрелом двух зайцев. Мы убиваем то, что сами заходим и зарабатываем на ходовых, и придут, не придут. Второй у нас выстрел заключается в том, что когда мы… Давайте на второй выстрел мы сейчас… Время закончится, и я расскажу, что мы делаем этим выстрелом, как я сказал, убиваем двух зайцев. Какой у нас второй заяц. Пожалуйста, давайте сейчас мы отключимся и перезайдем через минуту. Хорошо? Да, сейчас я новый зум кину. Давайте. Да, да, да. А зачем кидать? По этой же ссылке вроде. приглашать ребята если кто-то из вас такие здесь есть или кто-то у вас есть кто не идет далеко потому что а, он не умеет туда приглашать ребят вот эта яркая ситуация а, с а, николаем и составом почему-то у меня здесь два Остапа получилось николай же вроде как вот. коль извини николай. нет показа храма Экрана нет показа. А хорошо, значит. Сейчас включу. Так, секунду. Демонстрация Так, началось. Видна демонстрация? Да, да, видно. Угу. Да, да, да. То есть, да, еще раз возвращаемся назад. То есть, смотрите, второй выстрел у нас такой: то есть, первый понятно, да, то, что выгодно, почему наверх заходить, даже туда людей не обязательно приводить, потому что у вас начинают деньги аккумулироваться гораздо больше от вашей работы. Мы убедились на ситуации с Николаем и со Стапом, когда Николай проделал меньшую работу, а заработал пф, в 4 раза больше, да. Во сколько раз больше? Даже больше, чем в четыре. Четыре с половиной раза больше заработал при меньших действиях. А потому что Николай перешел дальше, ему все равно было, придут сюда люди, нет, потому что он знал, что потраченные деньги, эти 30 тысяч, с легкостью окупятся уже за те же самые действия, потому что у него будут чаще аккумулироваться деньги. Вот, ребят, то есть они прочитали, это первый как выстрел. А второй выстрел у нас, это когда люди у нас не идут, поскольку не умеют далеко приглашать, ребят. Но и вот эта ситуация вам должна показать другой момент, следующий. То, что когда вы будете наработать на ваших любимых ходовых уровнях и, к примеру, не можете далеко приглашать, то за вашу работу вы начнете зарабатывать больше. По этой причине если даже вы не сможете этого приглашать вы должны идти дальше потому что за за 50 человек вы окупите вот этот переход 50 человек пригласили окупите а вот этот переход который сделали там на четвертый уровень там или на пятый уровень поэтому ребят эта ситуация такая яркая, и она вот прям, которая сбылась, я о ней говорил, ребят, заходите, не бойтесь, у вас будет аккумулироваться больше денег, и вот она случилась, даже Остап, прости, ну, наверное, хорошо, что она случилась, чтобы другим показать, что вот те слова, которые я рассказывал про маркетинг, что они не пустые, это яркий пример. И когда вам ваши партнеры говорят, ребят, заходите, потому что, да, так вот, так вот, ребят, верьте. Ситуация, вот она наглядная. Николай Остап, я... давай, Остап, тебе я хочу дать тебе слово, чтобы ты просто сказал, что действительно так это или не так. Мы с тобой разговаривали. Остап. Не, ну, не пойму, что именно сказать. Я просто приболел сейчас. Дело в том, что я сейчас всем своим, вот у меня новички, и приходят, я всем говорю, но людям это трудно понять, что я им говорю, чем дальше вы зайдете, тем более, если вы новичок, тем вам легче будет зарабатывать проще и быстрее. Я на себе это попробовал, знаете, человек пока не стукнется об что-то головой, он не поверит. И предыдущие смарт-контакты показывали другое, то есть, чтобы ты на следующий день перешел, то ты переходишь, и в большинстве своем ничего не дожидаешься, если забираешь свое, то хорошо. И вот это, научившись вот этой теме. Многие просто боятся и не верят. То есть, как бы, вот просто, например, как бы я и видео записал, да, чтобы показать, как это работает. Но это должно еще немножко в голове у человека вложиться. Трудно объяснить. У человека нет такого голове понимания, что, блин, как это так? Я заплачу больше, зайду дальше, фиг знает куда, я опыта нет, а тут я начну больше зарабатывать. То есть, так ситуация действительно работает, но это трудно вот мне, например, новичкам сейчас объяснить. Я вот даже два видео еще новых записал, воронку добавил. Вот сегодня вроде на 17 человек подписчиков пришло уже два человека новых, которые проплатили, и третий сейчас будет тоже проплачивать, задавал вопросы. То есть как бы вот это видео вроде начало работать, люди начали понимать вроде немножко дальше, но насколько не знаю еще. Надеюсь, сегодня запись была, ребята, и вы скомпилируете, уберете нужное и покажете. Запись сегодня была, нет? Нет, я никакой записи не вел, я телефона, mm -hmm. телефон. Ну ладно, мы это продублируем, потому что надо будет неоднократно дублировать, ребят. Да поэтому на здесь Я вот не... Я не знаю. На YouTube, я на, на веб-кастере веду Ванина там YouTube прикрутил через ОБС и все. И все там записи остаются моментально, все их видят сразу, по ключевым словам прописал. А здесь Zoom, то ну я не знаю. Это так. Для внутреннего ну, опыта. на YouTube будем уходить, ребят. Будем на следующей неделе смещаться на YouTube. Так, ребят. То есть мысли разобрали вот такой элемент маркетинга, он на самом деле крутейший, который никогда не остановится. А вы теперь давайте посмотрим на это глобально. Реально глобально. Чем этот маркетинг уникален? То есть даже самые сильные люди бросают свои со временем компании по одной простой причине, потому что начинают… Тупо не зарабатывать. То есть доход меньше и меньше становится. А тут понятно тоже на хайпе. Побыстрее сейчас помедленнее, плюс предновогодние праздники. И потом сейчас у ребят будет, я вам даю гарантию больше. Я вам даю сто процентов, что в январе у нас появятся первые миллионеры. Первые миллионеры будут именно в Аргасе. И это произойдет меньше, чем за два месяца. Вот. Это будет знаковое событие, потому что это первый будет смарт-контракт, который вообще это первый смарт который вообще дал такую прибыль. Это первый смарт-контракт. Это первый смарт где вы с одного человека полностью окупаете все свои вложения. Это первый смарт-контракт, который на количество действий дает максимальную эффективную доходность. Нету. Просто невозможно это физически сделать. Физ... Знаете, возможно сделать физически больше, когда вы будете тупо из кармана доплачивать, но никто не будет. Поэтому это реально так. Здесь все продумано, до каждых мелочей. Здесь нету репитов. С пятого уровня все за вами люди закрепляются. Это один из моментов, почему именно надо быть на пятом уровне. А дальше шестой, седьмой, седьмой – это вообще шоколад. Когда вы разберетесь, вы поймете. Ребят, ну новичкам на самом деле будет как-то маркетинг тяжеловат. Именно в понимании. Но мы должны понимать, мы приходим, не за сказкой, которая легко в уши втюхивается, мы приходим сюда за бабками мы не приходим за идеей, как некоторые, да, вот как у нас его, по-моему, работал. Это не про деньги. Да, Блин, да. ребят, я трачу свои человека часы, ёбаса т. Я продаю свое время, которое не восполняется в принципе. Ну, значит, я его должен продавать максимально эффективно. И Аргос именно это то место, где вы свое время отдадите максимально финансово и эффективно. Не будет другого места, потому что нету в теории другого более прибыльного маркетинга. И я вам это. Скажу сейчас по правде, Николай подтвердить компания заработала меньше, чем Николай и еще там парочку партнеров. А знаете почему? Потому что маркетинг таким образом устроен. Он больше людям отдает. Николай, подтвердимые слова так или нет, ты счет видел? Ну да, там побольше даже счет у меня. Но в других компаниях... Бы с другими маркетинги, маркетингами, а другие бы компании уже заработали большие бы суммы. Ну а мы бы сидели бы там с одним-двумя эфирами. Я наверное, сидел бы. Это максимум. Так что по маркетингу в любом случае опережаем. И если конкуренты говорят, я заметил так, что конкуренты у них непонятный маркетинг, но лучше работать за 300 тысяч, чем выполнять одну и ту же работу за десять тысяч, я считаю. Ребят, другими словами, даже если кто-то не разобрался или кто-то у вас не разберется, скажите то, что вы сегодня услышали. Слушай, братан, не разбирайся, просто работай. Заходи сюда и работай, и ты заработаешь бабки. Вот тебе примеры. Гораздо больше. А по ходу уже будешь вникать. Все. Самые основные вещи. Нету репитов с одного человека, окупаемость. Чем дальше заходишь, тем больше начинаешь получать за те же самые действия. Вот пример. Дальше зашел, больше получил при меньшем количестве людей. В 4,5 раза больше получил. Яркие примеры, ребята. Это яркий пример. По этой причине больше здесь сказать нечего об этом маркетинге. Так, в понедельник, ребят, мы разбираем глубину, и вы посмотрите, Скольки с 10 людей, сколько вы можете получить, вы посмотрите, с какой глубины вам будут люди прилетать. У нас есть тестовая комната, мы, я включу вам, и вы просто обалдеете. Что э, даже если человек за 72 часа далеко не зашел, вы скажете, а и ладно, ты активный, ладно, все, от твоей работы я ничего не потеряю, я еще больше приобрету. Вот вы это увидите в понедельник. И вот самое главное, вы усвоите на старте и реально, как сказать, эффективно далеко заходить, потому что вы забираете 100%. Но если что-то произошло, там у ну, человека нету реально финансов, то тоже не страшно, вы узнаете об этом в понедельник. Почему? Потому что вы вообще можете такие деньги с глубины понять, которые никогда не поднимете. Краткими словами, на втором уровне во всех маркетингах или 4 человека, это если бинар, или 3 человека, 9 людей, если это тренар, то здесь это у вас может быть более 10 тысяч. То есть на втором уровне вы здесь можете заработать 3 тысячи с лишним эфиров. Ребят, вот так вот. И все это такой вот маркетинг классный. И все это сочетается с более большим количеством переливов. Если 3 человека 6 людей придет в криптогент то получит только 3 человека переливы а это 2 человека переливы потому что не слева направо встанут если это 6 людей придет я не знаю там где у нас бинары там в какой-нибудь бинар то это 3 человека получит потому что каждому по два станет а если к нам придет 3, 6 людей переливы то у нас 6 людей получит переливы потому что каждому встанет у нас даже здесь не придраться. Ребят, реально, а здесь он настолько продуман, что просто это не не то, что не придраться, это, это, это круто. Это новое слово. Не среди смарт-контрактов, а в принципе среди а, MLM-проектов. И знаете еще что? На самом деле, а, смарт-контракты, которые сейчас есть и которые создаются, создаются с одной целью. Они создаются для доходности ну, понятно кого, да. А, вот. По этой причине, ребят, здесь игру компания много не заработала, но мы сделаем объемом, я это понимаю, потому что сосредоточенность людей так или иначе здесь соберется, люди предуходят за деньгами, и все будет круто. Ваша задача людям доносить, если люди не углубляться если вы будете изначально эту информацию всю глубокую давать, человеку недопоймет. А когда человек стоит перед вами и вы ему рассказываете, а он думает, что он стоит с лопатой перед КАМАЗой, с песком это тяжеловато. Нужно подавать основные вещи преимущества преимущество над другими здесь преимущество абсолютно во всем если другие говорят что автопереходы это преимущество ребят это не преимущество это лишение выбора понимаете человек всегда сам должен решать надо ему или нет а здесь надо потому что выше перейдешь за те же самые действия гораздо больше получишь. И получается такая картина уникального маркетинга. На старте этот маркетинг просто нагибает и разрывает все, что есть. Когда я со Стапом разговаривал, он говорит, Илья, за 35 людей 60 тысяч – это жесть. Я получил других гораздо-гораздо меньше. А когда он увидел Николая, он говорит, это вообще жесть. Надо было переходить Да, стап. Оставим. Ну да, было такое состояние. Ну с Николаем, да, конечно, туда. Вот, вот меня еще он... можно осмыслить как-то, в принципе, реально, да, там 60-30 человек как-то еще. Ну понимаю, да? А когда у Николая 20, там с чем-то меньше 30, уже 250 еще вот это реально уже космос, конечно. Вот. И, ребят, это не зависит от того, что лидер ты или нет. Это зависит именно модель маркетинга, что здесь не важно, кто вы. Важно, что вы будете делать определенные действия и за минимум действий получать просто сумасшедшую конверсию и аккумуляцию денег в вашем кармане. А мы этого хотим, чтобы наши карманы разрывались от БАВА. И Argos конкретно вам поможет. Ребят, в понедельник у нас будет, опять еще раз повторюсь, мы проработаем с глубиной. Давайте заглянем в кабинет. У нас в кабинете сегодня идут обновления. Вы заходите в кабинет. QR-коды работают, можете регистрировать по QR-кодам. Главная страница у нас заработала непосредственно а, вот эта статистика. То есть она все четко грамотно работает, вы можете проверить. А, здесь появится, да, по понедельник, вы можете пролистывать своих партнеров. А здесь маленько переработается статистика, да, там. И вот это тоже все переработается. Дальше, по карьере. Ну, карьера вроде в порядке, как бы все это нормально, но здесь у нас Иван офигительный дизайнер, он предложил пару вещей, которые мы внедрим дальше, регистрация ну регистрация, как я сказал, все это у нас работает, отлично и статистика, статистика у нас не знаю, понедельник какой-то блок прикрутим или нет, но, ребят, хочу или сказать... Можно вопрос? Да А можно как-нибудь с регистрационной ссылки убрать порядковый номер, чтобы она была как обезличенной? Еще раз. Вот ссылка регистрационная, в ней указан порядковый номер. Вот номер Хорошо, родителя. я тебя понял, я вопрос этот подниму, Мы ну, уже в понедельник, ребят. Хорошо? Угу. Да, да, Не, ну, просто чтобы не Нет, было... На самом подниму. деле я тебя понимаю, и я с этим согласен. А, вообще как бы надо убрать это. А, и у меня есть на это свои резоны, у каждого резона, потому что некоторые люди говорят, а ты там пятитысячный, Просто убирать надо ссылку и все, чтобы людям глаза не мозолило. Ну, поняли, да, номер? Да, да, да, именно про это. Да, я тебя понял. Да, согласен. Обязательно давай это сделаем. Вот так вот. Вот, все. Дальше. Настройки уже включились, но что-то появляется, что-то… Вот, ух ты, надо же… Что-то уже работает. Что-то можно уже втыкать. Видите, круто. Загрузить фото уже. Вот, ребят, мы разговариваем, все уже добавляется. Давайте загрузим фото. Я а, уже оформил пос... профиль. А? Я уже говорю: оформил профиль, пока идет вебинар. Да? Я сейчас смотрю сижу, что-то интересного. Так, круто. А теперь для чего это делается? Для чего широкие настройки, ребят? Давайте вернемся к статистике. Я вам скажу классную вещь. Вы за этот блок будете носить там, нас на руках. да? Смотрите, в общем, здесь появится несколько видов лейдингов. И вся информация, которая у вас будет заполнена, она будет загружаться в эти лейдинги. У каждого лейдинга будет своя ссылка. Вы берете, раздается, у вас будут здесь воронки, захват в профилей. Воронки, захват у вас будет от компании, свои классные, с видосами. И будет информация вставляться загружена, о которой вы напишите сами. Ясно? Вообще круто. Да, это будет. И теперь, теперь, ребята, статистики. Мы будем внедрять новый блок. Рассказываю. А, к примеру, у вас глубина выросла там до 10 линий. У нас есть товарищи, я не буду показывать. А это пускай будет конфиденциальность найдете найдете который на четвертом уровне то есть основного маркетинга у него уже растет четвертая линия снизу Вы можете представить на четвертом уровне основного маркетинга вот четвертая линия реально растет уже я я офигел просто, когда увидел эту всю картину вот они там рвут просто а, так вот а, смотрите у нас в статистике будет такая тематика я не зря за линией заговорил то есть у вас выросла линия там 10 20 вы там уже не понимаете что происходит как его зовут петя саша маша там Клаша. так вот у вас будет таблица которая будет показывать что на второй уровень снизу вам придет столько-то людей и айдишники этих людей кто придет к вам уже 72 закончилось часа, и они банально придут там, перескоками или перелетом уже по моделями, по алгоритму, да? А как криптохенсы уже придут? И вы видите, и вы банально через айдишник там или через логин, ну, если айдишники уберем, значит, ну, айдишники не уберем, а просто ссылочка будет. Можете с ними, будете связаться. См не бу сможете, будете. Сможете с ними связаться, ребят. Берете логин, вставляете в чат и связали. слушай. А тебе помочь дальше продвижение, я смотрю, у тебя э, идет работа, ты переходишь на третий уровень. То есть вы будете видеть с глубины, на каком уровне, какое количество людей к вам придет, ребят. И данные этих людей. Вот такой блок решили вести, это поможет и нижестоящим, потому что вы, вышестоящие, будете заинтересованы в их продвижении. И нижестоящим, потому что не только спонсорскую помощь будут получать, но и спонсор, а, а помощь еще от замотивированных людей. Ребят, как вам новость про этот блок? Огонь. Вот. О, может, да, да. Вот так вот. Так, ребят, ну... На сегодня, наверное, все. Мы перетерли нормально. Понедельник там я шапочку один, в основном годом всех поздравлю. Давайте попоздравляем. И еще я Ивана попросил сделать сегодня пост для поздравления от Аргаса. Мы его раздадим, поэтому можете везде, в соцсетях, я сегодня раздам пост, написать свои посты и использовать то есть, этот баннер. Иван, ты здесь? Нет. Да. Я не знаю, Иван, а Иван здесь у нас. Иван. И фоточек бы новеньких для под Новый год прям несколько бы вообще было. Ну, Иван, наверное, слышит. Иван предоставит, и я уже вам раздам в чатах. Как бы давайте вот так, Иван с нами занимается. А я уже буфер такой. Поэтому, ребят, я скину сегодня вам баннер. Там, если получится, пару баннеров, и используйте для постов. И обязательно, теперь следующее, запомните, всегда двигало только показывание кэшов. Неважно, маленький у вас кэш, большой. Важно то, что вы покажете, за что вы его получили, за перелив напишите. Помощь вышестоящего пришло. Неважно. Если это э, у вас ваша работа, то напишите, что, ребята от одного действия я с этих уровней сразу же забрал все. И не важно, что эта сумма небольшая. Важна концепция, что теперь я понимаю, почему нужно заходить выше. Потому что если туда человек зайдет, сразу на несколько уровней, я получу с каждого уровня сразу же 100%, ребят. Уникальнее нету. Напишите посты, показывайте, говорите о своих доходах. Неважно, малые, небольшие. Главное, как обыграть. И это круто. Вот, ребят, и еще я вам покажу систему переливов тоже в понедельник, если я не забуду, напомните мне, как люди расставляются, там тоже очень уникальный момент, это мы состав Остапом разобрали, остав а тоже ему это понравилось, как там люди расставляются, ну, в общем, это в понедельник уже. Так, ребят, вопросы есть? Давайте, если есть, то есть. Есть, давай, Виктор, задавай. Люха. А, а что, фотка в профиль не грузится? Шуша, я не знаю. А, так, Николай, у тебя грузится? Да, она загрузилась, но поменять почему-то не могу. У меня она полно загрузится. Когда на профиль нажимаешь, она нормально обновляется. Да, да, нажать на, на профиль я сначала не видно, но поменять не получается моменты будем устранять вы говорите что-то не работает ломается говорите дальше не языки все распишите которые вам нужны там модуль мы вам хоть 100 языков откнем. пишите какие хотите в чатах везде напишите прям я их соберу и передам то есть там модулю просто ставим все эти языки появятся так виктор кто у нас виктор Виктор, он говорит, есть вопросы и это и не задает. А, он написал: понедельник, преза будет на Ютубе уже. Виктор, э, я Виктор, так, э, Рыбин, э, Виктор, я не знаю. Э, я для себя это буду только осваивать постараемся на ю тубе пуста надо туда выходить быстрее но вполне возможно что и нет потому что для меня это будет новая вещь которые, в принципе ну я с ней работал но тем не менее надо это освоить конечно ребята помогут но все же поэтому посмотрим постараемся на ю надеюсь ответил если нет значит зуме так ребят дальше и еще смотрите вы не должны знаете вот если люди я смотрю у нас там Зашли в одно место, потом в другое смотрят, место бегают. Ребят, не бегайте никуда, не перебегайте, работайте со своими людьми. Если верите в свои силы, стройте свои команды. В любом случае, любой человек приходит в конце, то, что он начинает строить свою команду. Если у вас хороший спонсор, обращайтесь к нему. Если плохой, клюйте его, чтобы он обратился к своему вышестоящему, выяснил, вопрос, который вам нужен, и передал вам ответ. Вот. То есть должно быть все четко и правильное Но про иерархию не забываем. Своего спонсора по максималке не перепрыгиваем. Так, ребят, ну, если вопросов нет, то что, занимаемся своими делами тогда? Ребят? Да, да, же, да а разбегаемся ребята ребят, да, ну, да. все, я всех рад был видеть. Всем спасибо, что были. Надеюсь, информация была. Ну, скажите, там какая. Полезная, полезная, полезная очень. Полезная, да. Маркетинг, я думаю, сейчас надо с ним разбираться, более лучше понимать. Будете будем об этом.